Снял пидорка, короче. <свят> <свят> Пойдем с ним покурим. <свят> ну реально... Хуй знает, что за чувак, блядь. Ну, не касайте, охуенная. <свят> блядь, реально похоже на телку. Ну-ка, ну-ка, Посмотри сюда. Ну ебало, конечно, у тебя страшная. Ебаная ты жизнь, нахуй. Не хватит, я покалечила, блядь, судьба. <свят> Короче, пацаны, просто. <решит> <решит> <решит> Страшно, сука! cant get up. oh <laughs> <laughs> <clears throat> <laughs> <Yes>. <laughs> oh, my oh my goodness. Oh my goodness. Oh my god. Avar, Alfa Romeo, Ferrari, Tiat, Lamborghini, Pagani, Maserati, Toyota Чем это его тошнило, Сереж? Не знаю, тут смотри, по цвету на твой борщ вообще похож. Сережа! What is your name? My name is Aaron. А, Георгий, Георгий Иванович. nice to meet you, Mister. Are Да, да, Москва, Москва. I'm from P Pittsburgh. Еще раз можно? Твоё имя как? My, name is О, oh, oh, oh, oh, братья, брат, friends, friends. О, водка, водка. Нихуя себе. Блюда, мать твою, а ну иди сюда, говно собачья. а, говоришь, у камни лезть ты, засранец, вонючий, мать твою, а, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну. Дефьюзинг. Тут подготовили реснички, подрезали они, подбираются под размер индивидуально. Под, да, под да, глаз. Конечно, мне помогает кто? Григорий Григорий помогает. мне помогает.